Тебе это с рук не сойдет. И тут должны ворваться Эван и Лео, которые, кстати говоря, в больничке, если не на том свете, и спасти тебя, как истинные герои. Где ты такое видел? Ах да, такое же только в фильмах бывает. Что? Что ты сделал с Лео? Утихомирил его таланты. Эван тебе этого не простит. А мне его прощения не нужно. «Тогда чего ты добиваешься? Надеешься, что в обмен на меня он будет плясать под твою дудку?» «Твое дело просто молча сидеть и не задавать ненужных вопросов. Будешь вести себя тихо, будешь цел». Дэрол. Эван? он же не умрет правда? Все будет хорошо не волнуйся он просто спит. Я впервые в жизни так боюсь. Знаю. Господи, мне так жаль. Меня все раздирает изнутри. Поверь, я сейчас чувствую то же самое. Как думаешь, он простит меня? Он никогда не держал на тебя зла. Он любит тебя, Кэрри. А когда любишь человека, ты не можешь на него злиться. Да, наверное, ты прав. Эван, я хочу кое-что спросить у тебя. И хочу, чтобы ты ответил честно. Конечно, спрашивай. Это дело рук Джека? Думаю, да. Ненавижу. Ну и что дальше? Дальше просто ждем. А я могу еще немного поразвлечься с Тревором. Ты гребаный садись, Дин! Разве это так плохо? Ты так достаточно помял его шкурку. Ну ладно. Я отправил весточку Эвану, как ты просил. Замечательно. Чего ты добиваешься? Справедливости. Справедливости? Тебе самому не смешно? Ты чего так запереживала-то? Неужели испугалась? Ты и я прекрасно понимаем, что произойдет. И я боюсь, что исход лишь один. Надеюсь, наши мысли сходятся. Как ты? А сама как думаешь? Да, глупость спросила. Знаешь, когда ты мы с Эваном были друзьями, когда он был с Джеком. И зачем ты мне это говоришь? Тому, что я многим ему обязана. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Я сейчас хочу сделать то, что будет правильно. Ты сейчас серьезно? Абсолютно. Надоело уже бездействовать и наблюдать. В прошлый раз я ошиблась и выбрала сторону Джека, но в этот раз я выберу Эвона. Идем. А вы куда это? Эм, Джек попросил провести его. Что за чушь? Я только что от него. Дин, не зли меня. А? Есть телефоны и смс. А почему развязан? А куда он простил, убежит? Ладно, идите. Если что, кричи. Без проблем. Чуть не спалились. Ты разве умеешь бояться? Я тоже человек. Я удивлен. Я списалась с Эвеном, так что он скоро будет. Нужно успеть на место встречи. И желательно никому не попасть, иначе нам не сдобровать. Спасибо, что помогаешь. Не за что. Ты правда надеялся сбежать? Джек, остановись! А тебе, Сара, лучше помолчать. Что ты хочешь доказать этим? То, что ты превосходишь меня по каким-то параметрам? Зачем? Я признаю, что ты сильнее меня. Признаю то, что ты можешь прихлопнуть меня как муху. Чего тебе еще надо? От тебя точно ничего. Хотя я уже даже не знаю. Убить тебя или сохранить тебе жизнь. Найди себе ровню. Сколько раз тебе это повторять? Как ты вовремя? Уже соскучился? Конечно. Все ждал, когда же ты придешь. Да, приглашений было довольно много. Понравились? Настолько, что даже кусочка от тебя оставить не хочется. Ты этого не сможешь сделать. Не сможешь, как и в прошлый раз. Ты слишком слаб. Не забывай, что прошло уже много лет. Люди не меняются. А вот в этом ты глубоко заблуждаешься. Зачем ты так слева? Потому что он дорог тебе. Жаль, что Дин выстрелил не в голову. Так было бы намного эпичнее. И я убью тебя. Эван, не надо! Остановись, прошу, это неправильно! Действительно, хватит. Надо было сразу покончить с этой занозой. Прощай, Тревор. И почему я сейчас подумал именно о тебе? Меня зовут Адам Рид, и на весь последующий процесс я назначен вашим адвокатом. Адам Рид? Что вы здесь делаете? Мои дети уж очень просили срочно приехать для одного сложного и важного дела, мистер Фрост. Я тут, чтобы помочь вам. Вы сейчас серьезно? Не волнуйся, отец поможет ему. Адам Рид – лучший адвокат, на счету которого выиграно несчётное количество дел. Неужели ты, его сын, настолько сомневаешься? Твой отец, ходячая легенда. Именно, не успеешь оглянуться, как Эван будет уже снова с нами. Я просто очень сильно хочу его увидеть. Ну что, готов сделать последний рывок? Готов. Готов на все, чтобы еще хоть раз прикоснуться к нему.